Вашему вниманию квадроцикл Viper моделя ТВ-11. Квадроцикл оснащен двигателем 110 кубических сантиметров. Двигатель верхневальный и воздушного охлаждения. Мощность его порядка 9 лошадиных сил. Спереди установлены длинноходные амортизаторы масляные, которые имеют регулировку по жесткости. Модель будет на втулках. И с барабанными тормозами. Сзади установлен моноамортизатор, тоже масляный и тоже регулируется по жесткости. И будет уже дисковый тормоз, который блокирует всю ось заднюю. Вот коробка, автомат. То есть передача вперед, нейтралка и передача назад. Работает. Спереди и сзади установлены грузовые багажники. Сзади, кстати, есть система безопасности, которая глушит квадроцикл. Она привязывается к водителю. Э -э квадроцикл одноместный, он подходит как и для взрослого, так и для ребенка. На руле установлены тормоза, задний тормоз и передний тормоз. Э -э гашетка, которая регулируется по ее нажатию. То есть для детей можно отрегулировать закрутивший вот этот болт. Прибор, приборки, грубо говоря, нет. Есть нейтральное положение и задний, задний ход. А также есть свет, который работает от генератора. Есть ближний и дальний свет. Резина здесь восьмая. таким рисунком направленным которая подходит для асфальта и для легкого бездорожья сам мотор он находится на раме то есть он не вывешен он лежит на раме крепко и снизу есть небольшая его защита Пластик довольно-таки мягкий, то есть это капрон, он легко гнется и, как вы видите, он не ломается.